Всем привет! На связи Ленин, и думаю, многим интересно, куда я пропала. Так что сегодня будет сборник информации за начало сентября. Как бы ни было трудно это говорить, но я переживаю не самый лучший период в своей жизни. Не подумайте, у меня все живы, здоровы, на отсутствие финансовой составляющей дает о себе знать. В последнее время я направила все свои усилия на развитие канала и твича, на что у меня ходит очень много времени, также на развитие творческих способностей, и так как я учусь на графическом дизайне, мой скилл в списке заставляет желать лучшего, как и множество других предметов. За первую неделю второго курса нам добавилось достаточно много хлопот. Это выматывает, но я буду не я, если совру и скажу, что это ужасно весело. Не спорю, многое поменялось в лучшую сторону. Мы начали ходить на разные мероприятия, музеи, фильмы, танцы, которые я успешно смогла посетить и даже потанцевать у воды. Также в самом начале смогла принять участие к подготовке. А также немного смогла принять участие в подготовке колледжа к учебному году, что впоследствии привело его съемки на телевидении. Хоть я и косвенно отношусь к этому, но я все равно горжусь тем, что это учебное заведение становится с каждым днем лучше и лучше. Я. До сих пор, честно, не могу привыкнуть к тому, что с каждым днем все мои проблемы, они уходят дальше и дальше. И что сейчас я могу позволить себе быть счастливой. И все благодаря некоторым видео, которые я начала смотреть, и опять-таки... А кто сидел в моем телеграм-канале, тот знает, что у меня не сама лучшие отношения с родителями, и хоть я понимаю, что уже ничего особо не исправишь, я начала замечать, как они стараются сохранить общение со мной, хоть это выглядит очень плохо и видны причины, но я рада, что на данный момент все идет к хорошему раскладу карт. На данный момент я прорабатываю самостоятельно свои травмы и очень рада тому, что наконец обрела свое цветение изнутри. За что я огромное спасибо хочу сказать всем вам, ведь вы поддерживаете меня на протяжении, считай, почти целого года. Совсем немного осталось до моего 18-летия и Медленно я все-таки готовлюсь стать осознанным подростком взять ответственность за себя. Хотя, признаюсь, сделать это гораздо труднее, чем многие думают. Даже взрослым трудно это сделать. Но я поняла, что я хочу стать очень крутым взрослым. И пускай это даже формальности, но таких действительно очень мало. Недавно до меня дошла простая истина и... Она гласит о том, что если ты себя не любишь внешне, то это, возможно, говорит о том, что ты не любишь себя внутри. А поняв это, что у меня на самом деле большие доспехи в совместительстве с элегантной женственностью, я смогла принять и полюбить себя, как никогда раньше. И пока многие спешат куда-то далеко-далеко и стараются работать изо всех сил, я стараюсь понять основную суть этого бытия. Да, я все еще продолжаю изучать ведьм и тонкое мастерство и их искусство. Хоть я и понимаю, что рановато, на мой дух окреп раньше положенного, если можно так, конечно, выразиться. И хоть многие не могут принять этого, мне очень нравятся праздники изучения трав, народной медицины, гадания на тароах. Хотя признаюсь, меня очень пугает точность предсказаний, из-за чего я редко беру колоду в руки. Ну черт возьми, она такая красивая, я, я люблю всем сердцем, просто... Честно, мне даже в некотором степени уже жалко мое окружение, потому что я очень люблю эту тему и невольно навязываю ее другим. Простите, ребят, но я правда очень люблю это, и я пока что не нашла единомышленников, с которым я могу это все обсудить. Пока это делает меня счастливой, я думаю продолжать в том же духе и в более осознанном возрасте взять в руки в меч и начать обучение владению им Также у меня было желание продолжить стрельбу из лука, но об этом как-нибудь в другой раз Пока что я довольствуюсь тем, что у меня есть, а точнее письмами, которые я отправляю в разные города и страны чтобы просто посмотреть на опыт других людей, и там столько на самом деле интересных историй, что я с нетерпением жду новых и новых писем. Что ж, карта этого видео пустая, а значит нам нужно строить историю дальше, чтобы идти по своей судьбе. Как бы это ни было прискорбно, пришло время прощаться. Спасибо большое за просмотр, я очень люблю вас. Тут вы можете посмотреть мой стрим или очень смешное видео с моими друзьями, там совесть очень классно поет. Также хочу напомнить вам про мой твич-канал, дискорд, телеграм. Там я часто происходят очень веселые вещи, на которые действительно стоит посмотреть. Там я часто делюсь своей жизнью и рассказываю о том, как проходит весь мой процесс подготовления стикеров или просто моих успехов за месяц. My friend, thank you so much for watching. I love you. Here you can watch my stream or very fun video? with my friend. I also want you to remind you about my Twitch channel, Discord, and Telegram. Very fun things uh, often happen there. Bye.